Друзья, всем привет! С вами Максим Морцев, компания Natum Group. Мы сегодня находимся на нашем данном уже объекте. Выполняли кухонный гарнитур. Сегодня будет его обзор. Здесь у нас выстроена стена из гипсокартона, за которой мы, собственно, кухонную эту гарнитуру весь и расположили. Изначально от застройщика вот этой стенки не было. Мы гарнитур сделали таким образом, чтобы он был заподлицо вот с этой стеной. То есть он не выпирает, он не заходит внутрь, он у нас в плоскости. Здесь у нас расположилась вот такая большая колонна, пенал. Это у нас э, холодильник, снизу морозильная камера. Сверху у нас по всей кухне вот такая консоль. Консоль просто под хранение. Сверху, когда консоль делается, да, это не для того, чтобы туда что-то складывать на постоянной основе, что вы будете часто эксплуатировать. А то, что вы убрали, когда у вас приходит гости, какая-то посуда особая, вы ее достали оттуда, также обратно убрали. Что мне нравится в этом кухонном гарнитуре? Смотрите, у нас как все расположено. Мы не стали вот это переставлять вот туда, хотя могли сделать с той стороны колонну. Мы разместили это здесь. Что мы тем самым получили? Холодильник, здесь у нас микроволновая печь, здесь у нас э, раковина, здесь у нас рабочая зона, и здесь у нас э, варочная панель. То есть... В принципе, мы сделали рабочий треугольник, то есть варка, рабочая зона, мойка, холодильник. Но в это все мы еще умудрились поставить микроволновую печь и духовой шкаф. А вот здесь у нас появилось вот такое углубление. Мы его тоже использовали, не стали делать здесь никакой шкаф. Там у нас хранение досочек различных приборов, которые нужны для... Переворачивание пищи, к примеру, на приготовлении. Когда вы находитесь в рабочей зоне кухни, вы спокойно могли, к примеру, дотянуться, взять не в шкафу, а поработать и обратно туда навесить, к примеру. Также доски под нарезку стоят там, а когда вы сидите за обеденным столом, либо на диване, вы этой утвори кухонной не видите. Каменная столешница, также у нас здесь выполнен каменный фартук. Вот с этой стороны кофемашины поставили тоже здесь каменный вот такой небольшой фартук. Для того, чтобы просто стены под покраску у нас не морались. Сделана подсветка. Она у нас управляется инфракрасным датчиком. Включается и выключается. Дальше здесь у нас каменная раковина. Фасады по кухне. Это у нас полностью все эмаль. Никакой здесь пленки нет. И вот такие вот ручки. Здесь у нас посудомоечная машина по шкафам, значит, смотрите, там достаточно большой глубокий шкаф с полками, он уходит вот в эту зону, здесь у нас совместный большой такой же шкаф полностью, только он у нас еще углубляется вот в ту зону, достаточно много места под хранение, здесь у нас выкатушки идет, это у нас все, естественно, блюм. здесь у нас идет сушка над мойкой, ну и пошли у нас поехали, здесь тоже место под хранением, соответственно, здесь у нас идет встроенная вытяжка. По кухонному гарнитуру здесь мы могли расположить бутылочницу, но не стали располагать, так как бутылочница, она имеет свойство шататься, вот, а так как у нас это все идет вдоль стены, мы сделали просто здесь распашной шкафчик, который у нас полноценно может открыться, и там достаточно много места под хранение того необходимого, что можно, собственно, здесь было расположить. Верхние шкафы у нас выполнены все на типонах какие-то шкафы у нас открываются кверху, какие-то шкафы у нас распашные в бок. Друзья, всем спасибо за просмотр, надеюсь, данный видеоролик вам был интересен. Если так, то обязательно ставьте палец сверху и комментируйте это видео. До новых встреч, пока!